здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади сегодня хочу вам рассказать о транзите венеры через знак стрельца который начнется 15 декабря и закончится 8 января 2021 года 15 декабря 1822 по киевскому времени венера переходит в огненный знак стрельца управителем которого является юпитер планета большого счастья Афродита, Венера, богиня любви и чувственности, садов и весеннего цветения, олицетворения красоты и вечной юности, легкомыслия, праздника, нежности и удовольствий. Венера — это планета малого счастья в астрологии. Афродита появилась из морской пены в том месте, где упали капли крови Урана, оскопленного своим сыном Сатурном. Там, где ступала Афродита в своих благоухающих одеждах, Свинком на золотых кудрях, обрамляющих прекрасное лицо, пышно распускались цветы, усмирялись войны, воцарялись любовь, гармония и согласие. Дикие звери, которые являются архетипами низших инстинктов, усмирялись, не могли устоять перед ее красотой и очарованием. Птицы, люди и даже бессмертные боги Олимпа восхищались Венерой архетипом которой является богиня любви и красоты Ахфродита. Вхождение в Венеры в знак Стрельца знаменовано соединением с Белой Луной, светлой кармической точкой. Декабрь — это время интересных встреч и контактов. Особенно охотно знакомятся люди разных национальностей, традиций и культур. Белая Луна в астрологии — это фиктивная точка, производная Луны. Определяет связь человека со светлым эгрегором. Это наш ангел-хранитель. Представляет собой наиболее приближенную к Земле точку от центра Луны. Белая Луна, а тем более в соединении с Венерой, планетой малого счастья, в знаке Стрельца, которым управляет Юпитер, планета большого счастья, помогает в любой ситуации. Но мы тоже должны самостоятельно стараться прилагать усилия, предпринимать какие-то действия. Знак Стрельца соответствует празднику, атмосфере радости. Венера характеризует творческие способности человека. Талантливые люди в период движения Венеры по знаку Стрельца получат поддержку. Венера — планета малого счастья в астрологии, а Юпитер — планета большого счастья, управляет Стрельцом, по которому движется Венера с 15 декабря 2020 по 8 января 2021. Этот транзит многократно усилит удачу, везение, будет сопутствовать творческим людям, а также всем, чья деятельность связана с зарубежьем, философией, религией, высшим образованием, иностранными языками поездками за границу, участвующим в международных конкурсах, обязательно повезет. Нахождение на презентациях, банкетах, фестивалях дает перспективы, полезные связи. Очень полезно находиться там, где присутствует атмосфера торжества. Но если вы получаете возможности, то старайтесь помогать другим людям. Знаком Стрельца управляет Юпитер который с 3 декабря 2019 до 18 декабря 2020 находится в знаке Козерога, в статусе падения. В мифологии Зевс отождествляется с Юпитером, глава греческого пантеона богов. У римлян культ Юпитера также занимал центральное место в религиозной жизни. Ему поклонялись как защитнику государственности и главному арбитру в делах чести и справедливости. Юпитер — планета большого счастья в астрологии. Соответствует празднику, позитиву, экспрессии. С 19 декабря 2020 года входит в знак Водолея где имеет комфортное положение по сравнению с Козерогом. Поэтому все планеты, движущиеся по знаку Стрельца, имеют возможность проявить себя максимально. Символ Венеры представляет изображение круга, как стремление к идеальной форме, к гармонии через материальный физический мир форм. Воплощение в реальность для практичного использования – Показывает крест внизу, символизирующий процесс материализации. Венера отражает принцип равновесия и гармонии. Это принцип оценки, самооценки. Социальное «хочу» обусловленное межличностными отношениями и социальными факторами. Транзит Венеры по стрельцу – это время возвышенной во многом выдуманной любви. Люди не желают воспринимать то, что есть в реальности. Любому жесту, слову, взгляду может придаваться большое значение. Воображение само дорисовывает картины. Людям хочется любви. Простой, искренней, бескорыстной. Вера в которую в эти дни возрастает многократно. Активизируются взаимоотношения с личными и деловыми партнерами из-за рубежа. И в целом все складывается удачно во взаимоотношениях. Во время прохождения Венеры по знаку Стрельца студенты склонны влюбляться в своих преподавателей, аспиранты, в научных руководителей. Можно встретить свою любовь или завязать деловые отношения на конференции, особенно если она является международной. Уважение к личности, достигшей социальных высот, может перерасти во влюбленность. Возрастает доход от путешествий, организации конференций. Поездки в это время ставят массу удовольствия и сопровождаются романтическими приключениями, особенно если это поездка за рубеж. В период с 15 декабря 2020 по 8 января 2021 больше всего везет представителям знака «Стрельца» а также львам и овнам. В течение этого периода представители этих знаков зодиака ощущают симпатию и влечение к окружающему миру и получают то же самое взамен. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза. Этот период будет благоприятным для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Хорошее радостное настроение даст склонность к развлечениям и удовольствиям, романтическим и любовным связям. Это хороший период для деловых контактов с противоположным полом, для проведения праздников вечеров встреч хороший период для укрепления любовных отношений появляется более оптимистичный взгляд на вещи возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом будь то начальство подчиненные или деловые партнеры Период благоприятен для воздействия на публику, повышение популярности, влиятельности, возможен определенный финансовый успех, получение прибыли. Определенная часть бюджета будет расходоваться на приобретение красивых вещей, драгоценностей, на увеселительные мероприятия, развлечения. И также ваши партнеры будут рады подаркам, и вы сможете также получать знаки внимания. Поэтому не исключен перерасход бюджета. Может случиться так, что вам возвращают какую-либо сумму денег, либо просто дают, либо прощают долг. В любом случае, вы можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку, понимание со стороны вышестоящих. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. В этот период вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив жизненных сил, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья даже тяжело больных людей. Весам и водолеям в период движения Венеры по Стрельцу также сопутствует везение. Но приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем представителям знакам огненной стихии – Стрельцам, Львам и Овнам. Этот период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Возможно завязывание служебных романов. Добросердечие и возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и финансовые проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. Период благоприятен для визитов к начальству, для посещения официальных инстанций. Не забывайте при этом использовать свое обаяние, которое в период движения Венеры по знаку Стрельца усиливается и обязательно произведет нужное впечатление. В этот период для поправки здоровья, укрепления бодрости духа и душевных сил, снятия напряжения и накопившихся негативных эмоций полезно посещение концертов и зрелищных мероприятий. Период с 15 декабря 2020 по 8 января 2021 подходит для начала курса лечения, особенно почечных заболеваний, щитовидной железы, горла, а также для любых оздоровительных мероприятий и поездок. Сложный период для близнецов. Венера строит оппозицию к вашему Солнцу. Повышенные требования к партнеру и непостоянство настроения – могут принести вред отношениям с партнером, а также разлад в семье. Непонимание друг друга, необоснованная ревность станут причиной напряженной обстановки. Кроме того, в этот период близнецы склонны к ненужной растрате денежных средств. Постарайтесь не вступать в деловые контакты. Откажитесь от ответственных выступлений, ограничьте вашу активность и не вступайте в противоречия. Особенно с начальниками и вышестоящими. Поиск покровителей, вопросы, связанные с получением суд, кредитов, вряд ли принесут удовлетворение. Не давайте трудновыполнимых обещаний. Не стоит брать на себя ненужную ответственность и обязательства. Вам сложно будет с этим справиться. Особенно трудно протекают деловые отношения с представителями противоположного пола. Представители знака Девы и Рыб столкнутся со всевозможными препятствиями. Транзитная Венера строит напряженные аспекты к вашему Солнцу. Вы можете не ощущать уверенности в себе. Но именно в этот период становитесь парадоксально привлекательны для противоположного пола. Связи, возникающие в этот период, как правило, не глубоки и быстротечны. Вероятно, разочарование и огорчение из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы возомните о своей желанности для партнера, поставите во главу угла свои интересы и мнения. Стремление к экстравагантности в этот период может быть оценено как «плохой вкус». Возможно, серьезное расхождение в разговорах с супругом, открытое противостояние, ссоры. При правильном подходе к этому транзиту вы имеете возможность нормализовать отношения с любимыми и в семье, обрести надежного партнера в лице супруга. Сильного воздействия на представителей знаков Телец и Рак, а также Скорпион и Козерог. Транзит Венеры по Стрельцу не окажет. Конечно, все индивидуально. Данный общий гороскоп рассчитан на типичных представителей знаков Зодиака и не может заменить индивидуальную консультацию. Кто хочет разобраться, контакты под видео и на главной странице канала. Чтобы не упустить положительные возможности декабря, старайтесь объединяться, стремитесь к партнерству и сотрудничеству. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду признательна за репост. Пишите комментарии. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.